Всем привет! Сегодня я вам хочу показать новый способ оплаты моих ботов. Это видео будет полезно больше тем, кто проживает не на территории России, но возможно и для россиян это тоже будет видео полезное. Напоминаю, как попасть в бота, ссылочка у вас сейчас на экранах. Или в поисковике пишем SEA нижнее подчеркивание, gold, нижнее подчеркивание, бот. Картинка у вас перед глазами, не ошибетесь. Я вам хочу показать на примере нового бота на бокору, как оплачивать из других стран. Ну, скажем так, в целом, альтернативный способ оплаты. Нажимаем «Киберигры», выбираем «Бакара», «Бакара М», «Купить доступ к Бату». И вот здесь есть а, кнопка «Оплата из любой страны». Нажимаем на нее. Дальше, как обычно, все читаем внимательно. Инструкция здесь приведена. Для оплаты нажимаем кнопку «Оплатить». Когда окажетесь на сайте, нужно выбрать, выбрать свою страну. В колонке отдаете выбрать удобный способ перевода. И третье. В колонке получаете выбираете Pair RUR или Pair USD или Pair евро. Обращайте внимание на колонку резерв. Я вам это сейчас тоже наглядно покажу. А, нажимаем кнопочку Оплатить. Здесь снова повторение информации. Нам понадобится вот этот вот номер кошелька. Нажимаем на сообщение, выделяем вот эти цифры вместе с первой буквой. Нажимаем копировать. Далее нажимаем кнопку Оплатить. И у нас открывается сайт, непосредственно через который мы будем переводить деньги. А вот тут вверху мы выбираем свой язык. Их тут достаточно. Выбираем на примере, давайте, Украины. Нажимаем «Ок». И вот здесь в колонке, в первой «Отдаете». Мы ищем тот способ, который нам будет удобен, откуда переводить. То есть перечислены банки, перечислены различные валюты системы э, и так далее. То есть вот есть Укр, Сибанк, Райсфайзингбанк, Альфа-банк, Монобанк и так далее, Приват-24. А здесь мы выбираем, ну допустим, э, я не знаю какой там, к примеру, Приват-24. И здесь в правой колонке мы должны выбрать «Получайте». Смотрим на резерв. Допустим, если у нас оплата в рамках 500 рублей и на данный момент в резерве мы видим Pair Рур 745», то нам это подходит. Если здесь сумма, например, 50 рублей, 100 рублей, то это нам не подходит, потому что резерв, резервная валюта вот этого, да, у самой, у самой системы недостаточно. Поэтому выбираем либо евро, либо доллары, да, и, соответственно, вам здесь покажет. Ну, давайте на примере доллара, потому что с рублем все достаточно просто будет. Так как нам нужно перевести 500 рублей, сколько это будет в рублях и в долларах, мы воспользуемся обычным калькулятором по центральному банку. Просто в Гугле или в Яндексе, как вам удобно, какой у вас поисковик, набираем вот эту строчку. Далее, вот здесь мы пишем 500 рублей, так как нам нужно перевести 500 рублей, соответственно, 299 и 4 в украинской валюте. Здесь пишем 299 и 4. И видим, какая сумма придет. 6 долларов 70 центов. Также нужно обратить внимание на курс обмена. 44,69. Также вам нужно обратить внимание на то, то, что в связи с различными курсами, как вот здесь на сайте, так и Центрального банка, нужно понимать то, что 6 долларов 70, копе... 70 центов, это будет не ровно 500 рублей. Мы просто проверим по курсу Центрального банка. Я уже запомнил, 6 долларов 70 центов. Это у нас получается 413 рублей. То есть, по сути, 100 рублей не хватает до 500. Но это мы с вами можем уже на месте разобраться, когда вы будете делать оплату. Вы можете мне написать, и я вам, в принципе, рассчитаю конечную сумму. Либо вы можете э, сами это сделать. Если мы будем добавлять 80 единиц к той сумме, которую нам нужно оплатить, то есть получается 380. Это у нас получится 8 долларов 53. И, соответственно, вот она, та самая наша сумма. 500 рублей и выйдет. То есть просто, знаете, теперь на данный момент, на 19 октября 2022 года 500 рублей – это в украинской валюте 380 единиц. Также нужно учитывать то, что при переводе из некоторых банков здесь может потребоваться авторизация. Ничего сложного в регистрации нет. Как видите, вам нужно будет всего лишь отправить... Seagold Bet основан в 2019 году. Преимущество ботов в том, что все боты регулярно обновляются, и проверяются на актуальность, интерфейс также обновляется для удобства пользователей. Бот всегда легко найти в Телеграм, или во Вконтакте. SeagoldBet. Это первый электронный торговый центр для беттинга. Широкий выбор ботов, как на спорт, так и для киберигр. Ничего скачивать не надо, достаточно иметь Телеграм-мессенджер. Работает на любом устройстве и даже на некоторых телевизорах. Простой переход между ботом и сопутствующими каналами. Ищи бота в Телеграм. Ссылка на экране. Там же можно найти ссылки на бесплатные каналы с прогнозами. ...эмейл и пароль, и все, на этом регистрация закончится. Также нужно учитывать, что при определенных обстоятельствах система может все-таки потребовать у вас подтверждения личности. Здесь дело ваше. Если вы шпион, если вы скрываетесь или просто не хватает мозгов, то тогда вы можете отказаться от этой процедуры. Если вы простой, как говорится, адекватный человек, то для вас, во-первых, это будет несложно. Во-вторых, не вызовет никаких проблем. Давайте еще посмотрим какой-нибудь способ оплаты из Украины. На примере Альфа-банка. Я думаю, будет с банками все то же самое. Вот у нас Альфа-банк украинский. Тот же самый Pair, но только уже в рублях. Прям здесь пишем. На примере все той же суммы 500 рублей. Все, 500 рублей написали. Здесь значительно все проще. В слове «насчет» Как у нас в инструкции указано, просто вставляем тот счет, который я уже скопировал до этого. Вот. Также пример показывает, как примерно должен выглядеть этот счет. И все, дальше нажимаем кнопку «Продолжить». И, дальше, и далее следуем просто подсказкам самой системы. Ничего сложного. То же самое для Узбекистана. Выбираем Узбекистан, нажимаем кнопку «Ок» и он нам предлагает, откуда он может нам перевести. Как видим, банковские карты, карты Мир, Киви, и так далее. Платежные системы и банки регулярно пополняются, как и впрочем, во всех подобных обменниках. Конкретно этот обменник мне порекомендовал покупатель. Он непосредственно сам им пользовался. И через него, через, через эту систему приобретал ботов. Вот, в принципе, и все, что я хотел в этом видео рассказать. Надеюсь, эта система поможет решить множество проблем, которые ранее возникали с переводом из других стран и с разными валютами. Но на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока! Не забудь поставить лайк и подписаться на канал.